Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу вам как войти в Windows 11 автоматически без использования вашего пароля. Если у вас учетная запись от пользователя в Windows 11 или в Windows 10 с паролем, но вы не хотите его вводить каждый раз, когда входите в свой компьютер, просто настройте автовход. Для настройки вводим в поиск команду, которая будет в описании к видео и нажимаем Enter. В открывшемся окне убираем галочку «Стребовать ввод имени пользователя и пароля», после чего нажимаем «Ок». Дальше вводим два раза пароль от учетной записи. Если используете локальную запись, то пароль от нее. Если учетную запись Microsoft, то от нее. После чего перезагружаетесь. И если все сделано правильно, то вход произойдет автоматически. Если в окне учетной записи пользователей у вас галочки не было, то запускаем командную строку от имени администратора, после чего вводим команду, которая будет в описании к видео. После чего в окне учетной записи пользователей галочка появится. Если нет, перезагрузите компьютер. Если вам видео пригодилось или понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. Если возникли какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях.